Бескуль, привет, друзья! В этом видео покажу, как быстро и просто завязать пояс для кимоно. Берем пояс, нам нужно его сложить вдвое, причем бирка, этикетка, должна смотреть обязательно наружу, то есть не должно быть вот так внутрь, она не должна смотреть именно наружу, в любую сторону снаружи. Сложили пополам эту середину в район пупка Приводим и обвязываем вокруг себя. Вот, свели. Сзади у нас получился вот такой нахлёст. Видите? Чтобы этого не было, рукой уводим его в любую сторону Вот это переплетение. Я веду-веду. И здесь я аккуратно вывожу... В один слой. То есть весь пояс теперь у меня лежит в один слой. Никаких переплетений нет. Дальше. Здесь который верхний край, который идет сверху. Вот он. Мы его заводим под низ. Под низ за два пояса вместе. За два слоя. Чуть-чуть прижали. Натянули. И немного вперед смотрим. Концы чтобы были примерно одинаковые. Далее. Тот край, который нижний у нас. Мы его вот так сюда дугой заводим вот в то место, где у нас выходит этот пояс, но только под один. То есть между двумя поясами заводим его. И не затягивая оставляем вот такую небольшую петлю. Далее, верхний край. Вот мы также ничего, чтобы не переплеталось. Вот оно аккуратно идет. Заводим сюда. Вот, пояс завязан. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Пока!